приветствую всех на своем канале хочу с вами поделиться своим новым открытием то что я открыла для себя может кому-то поможет тоже это средство я хочу попробовать отмыть этот казанчик и вот эту крышку это средство легко отмывает, это у меня алюминиевая старинная крышка, видите как она загрязнилась Покажу подробно. Видите, сильно-сильно уже загрязнилась и просто щеточкой не отмывала. Вот у меня такая же наподобие крышка. Я попробовала на ней, видите, и получилось. Сейчас на ваших глазах я хочу отмыть эту крышку. Итак, приступим. Средство я купила случайно, мух хотел помыть двигатель в машине ему ребята подсказали говорят, попробуй с мастер клином сам клином и попробовал и вот я решила попробовать на посуде вот смотрите вот таким образом наношу на крышку и наношу на казанчик немножко воняет вот с одной стороны со второй стороны наносить не буду посмотрим за сколько времени это средство покажет себя и что получится пока идет время я вам расскажу какое средство покупала вот смотрите в интернете заказывала таблеточки, которые опускаешь в водичку, и они волшебные, просто раз, и все смывается, чистится моментально, вот смотрите, ну ничего подобного я не видела, ничего мне не помогло, это средство, не знаю, может я бы неправильно разбавляла, но результаты оно не показало, И я пробую дальше, дальше и дальше, на месте не стою, и сегодня вот я решила испробовать. Случайно у меня получилось на той крышке. И я хочу показать вам на видео, как оно действует, этот препарат. Вот я оставила, и оно уже начало, вот, входит в реакцию, шипеть начинает, видите, пузыриться. А пены не было вообще. Просто запшикала, и все, пены не было. Сейчас оно пошло пузыриться. Ну, оставим на некоторое время. Сколько времени пройдет, я вам скажу. Ждать, конечно, не будем. Что ж, зря сидеть, смотреть на пену. Кому это нужно? Это неинтересно. Подождем немножко. Прошло 20 минут, как постояли мои крышка и казанчики. И сейчас посмотрим, что получилось. Я беру... Крышку помещаю в умывальник и водничку стираю, смотрите, на глазах все исчезает. Посмотрите, как легко отмываются эти все загрязнения. Это что-то. Я немножечко потерла одной рукой, второй рукой в мобильный. И посмотрим. Смотрите какая крышка. Сия еще. Чисто вот это место. остается, Ой. но у меня под рукой, не могу его сделать. Смотрите какая была и какая стала, какая разница. Я в восторге от этого крышки. Посмотрите, желтизна вся исчезла, крышка блестит. Замечательно. Что мне надо будет проделать с этой стороны. Вот эти тоже золотое. Но с этой стороны замечательно. Я рада. Это я потом отмою средством для посуды. Вот так как будет прикосновение с пищей. Теперь посмотрим на казанчик. Ну, тут, наверное, придется потрудиться. Хотя, смотрите. Одним движением руки вот это место, где я ну, запшикивала, а с той стороны я некала для эксперимента. Видите как? Сейчас попробуем водой. Смотри, все смывается все чистенько. То есть есть смысл обработать весь казанчик, оставить его на ночь. И на утро мы его просто водой, видите, а был весь вот такой черный. Ну, его на улице там на пострижь жарили, и оно хорошо засмолилось, запачкалось, не отмывалось ничем. Вот По смотрите, такое хорошее средство. В общем, если кто найдет это средство... Советую всем. Пробуйте. Мне оно очень понравилось. Вот как оно называется. Это не реклама. Просто я попробовала. Мне понравилось. Сейчас стол еще протру. И все. Всем удачи. Всем пока.